О, у меня сундучков мне тут надавали. Давайте посмотрим, что он в сундуке. Нападающий Люсан. Праздничный кс 1 и Рубиновый тарик. Юми не интересно. Парсук Тима нет, варвик нет. Ну, как вариант? Красотка Сона нет Синджао из Воющих Сар Возможно СКТ-1 Рейник там Возможно Леона нет Люкс нет Сейчас, секундочку, ребят Одну секунду Традиционное Синжуаня Призрачно Зайра Рейк Звездный Защитник Рейка различный макай, пантеон, импульсный огонь, самоцвет. пацаны, что мне пришло? Что пришло дядю фейсбейкеру? Фейсбейкеру что пришло? Охренеть, духов удирчик. Что пришло фейсу, ребята? Израиль, импульсный огонь, ребят, еще пришел мне, да, две подряд абсолютных образов, вот так вот, вот такая тема бывает Так, а что я еще могу за 300 жетонов купить? По-моему, нас в казино идти ставить Чему я могу за 300 купить? А у ничего из этих скинов нету, да?